Презентация проекта по созданию на базе Казанского федерального университета Центра инновационного развития Республики Татарстан в области Трансляционной персонализированной медицины прошла 23 ноября в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан при участии министра Аделя Вайфина и глав речей клиник Республики. В сентябре было объявлено, ну, что э, все вузы могут подаваться, и вот Казанский федеральный университет подался на эту программу, программа состоит из ВУЗ может, может претендовать, что ВУЗ это как центр а, инновационного развития региона, а, ВУЗ это как центр технологического развития и ВУЗ как центр социального. Поэтому Казанский федеральный университет, он подготовил, получается, а, все три блока, центр инновационного развития, технологического и социального. Значит, то, что касается медицины и биомедицины, это центр инновационного развития. Также следует помнить, что КФУ выделяет среди всех университетов Российской Федерации действующей университетской клиники с уже прикрепленным населением. Наличие клиники и исследований в области медицины делают КФУ центром инновационного развития. Возможности, которые сейчас созданы, они как раз являются, наверное, уникальными вообще в России, поскольку мы не просто шагнули времени в одно время мы Немножко опережаем все российские стандарты. Опять региональный проектный офис. Вы видите, так сказать, это связь между тремя министерствами. И региональный проектный офис, это не в КФУ. Региональный проектный офис, это реально сказать, создается при министерствах для координации этого действия. Инициатива позволит объединить ресурсы и возможности предприятий и организации республики на платформе КФУ. Основными мероприятиями проекта станут создание и активное продвижение в научно-медицинской среде новых компетенций и услуг в центрах коллективного пользования. в по... Исследования. Дело в том, что вот то, что мы сейчас имеем, это действительно уникальные возможности, и возможности искусственного интеллекта Они позволяют сегодня провести исследование нарушений геномных достаточно быстро, за короткое время. У нас есть база, надо формировать базу наших больных уже с точки зрения геномных подходов. Надо определить инициативных молодых ученых э, и как можно быстрее начать эту уже работу, потому что завтра выиграют те, кто начал раньше. Стоит отметить, что базовая идея проекта является создание клиники внедрения и расширения возможностей центров КФУ в доклинических и клинически-трансляционных исследованиях. Диана Шилова, Леонардо Валетьяров, Универньюз.